Хеджфонд – это инвестиционный фонд, который вправе вкладывать деньги участников в любые виды активов и не должен при этом следовать требованиям определенной пропорции диверсификации средств. Высокие заработки, которые могут получить участники хедж-фонда, объясняется возможность получать дивиденды даже при падении рынка. Это объясняется тем, что инвестиционный хедж-фонд вкладывает деньги не только в публичной ценной бумаги, но и в производной. Структура хедж-фонда проста. Она состоит из общего партнера и ограниченных. Общий партнер осуществляет управление фондом в целом, тогда как ограниченные только вкладывают средства, так но не принимают участие в его управлении. Обычно такой общий партнер создается в форме общества с ограниченной ответственностью. Он получает до 20% от прибыли фонда. Кроме того, есть административные расходы в размере 2-3% от размера активов. Остальная прибыль делится между ограниченными участниками пропорционально их доли. Став участником хедж-фонда, выйти из него не так уж и просто. Обычно нужно предупредить управляющего за 15-16 дней. Кроме того, После этого периода еще в течение 30 дней может занять получение денег. После этой процедуры доли участников пересматриваются. Зарубежные данные показывают, что при грамотном управлении 10 миллионов долларов в хедж-фонде могут принести от 110% до 185% прибыли. Также при выходе из хедж-фонда следует помнить, что доля в хедж-фонде не является ценной бумагой, которая может свободно обращаться на рынке. Приобрести и продать ее можно только в фонде. Одной из особенностей хедж-фондов это то, что их не могут контролировать государственные органы. Причем большинство из них зарегистрированы в офшорах. Из-за отсутствия государственного контроля снижается защищенность инвесторов и прозрачность инвестиций. Но в то же время это предоставляет полную свободу управляющему и снижает административные расходы. Так, например, многие фонды ежедневно не отправляют отчетность о своих портфелях и проводимых сделках. Что в свою очередь снижает административные расходы и увеличивает э, прибыль, которая остается другим участникам Если вы решитесь инвестировать свои средства в хедж-фонд, следует обратить внимание на такие моменты. Стратегия фонда. Когда и почему она приносит прибыль, а когда убыток. Как поставлены процедуры контроля рисков, возможно ли отклонение от стиля управления, кто конкретно управляет инвестициями фонда и какие у него уже есть достижения? Не слишком ли великие активы фонда по сравнению с рынками, на которых он оперирует? Какова ликвидность вложений фонда?